Чтобы подготовить заявление на отчисление по собственному желанию, необходимо перейти в раздел «Управление студенческим составом». В вертикальном меню выбрать «Заявление обучающихся». Откроется форма списка заявлений. Нажимаем на кнопку «Создать». Откроется форма «Заявление обучающегося создания». Полиномер заполняется программой автоматически после сохранения заявления. В поле «Состояние» по умолчанию отображается значение «проект». В этом поле, в зависимости от этапов прохождения документа, будут отображаться состояние заявления. В поле «Способ подачи» по умолчанию отображается значение «лично». В поле «Дата» отображается дата и время создания заявления. В поле «Вид заявления» необходимо выбрать вид создаваемого заявления. Для этого нажимаем на кнопку с изображением трех точек и в упадающем списке выбираем значение «Отчисление по собственному желанию». Тогда поле «Дата регистрации» будет заполнено текущей датой, а поле «Физическое лицо» станет доступным к заполнению. В этом поле необходимо указать фио обучающегося, по которому формируется заявление. Для этого нажимаем на кнопку с изображением трех точек. Откроется форма выбора физического лица. В строку поиска по ФИО» вводим фамилию, имя, отчество, обучающегося и нажимаем клавишу «Интер». Табличная часть формы будет обновлена в соответствии с введенным значением. Для того, чтобы добавить обучающегося форму заявления, необходимо дважды нажать по строке. Тогда форма выбора физического лица закроется, а в поле заявления будет отображаться имя выбранного обучающегося. Группа полей «Данные по обучению» и личная информация будет заполнена автоматически после выбора. Если же у обучающегося есть какие-либо договоры, то будет отображаться вкладка «Договоры», в табличной форме которой будет приведен список документов. Также будет автоматически запущена проверка на наличие академической задолженности. Результат проверки будет отображаться в правой части формы в строке вида «Академическая задолженность» на дата и время проверки задолженности «Нет». Сформированное заявление необходимо сохранить. Для этого нажимаем на кнопку с изображением дискеты. К заявлению будет присвоен номер, который будет отображаться в заголовке формы. Чтобы распечатать заявление, необходимо нажать на кнопку «Печать». Откроется печатная форма документа, в которой необходимо нажать кнопку «Печать». Затем обучающийся должен подписать заявление, а сотрудник учебной части должен отсканировать документ. Документ следует отсканировать в формате JPEG, GPG, PNG или PDF. Размер файла не должен превышать 2 МБ. скан-образ документа необходимо приложить форму заявления. Для этого необходимо перейти во вкладку «Прилагаемые документы». В табличной части формы отображается строка с типом «Личное заявление». В поле «Файл» необходимо добавить отсканированный документ. Для этого нажимаем на кнопки с изображением трех точек. Откроется стандартная диалоговая форма для добавления файла, в которой необходимо указать путь к отсканированному документу. Затем нажимаем кнопку «Провести». Состояние заявления изменится на на подготовке приказа, а поля формы будут недоступны на редактирование. Для обучающихся, у которых основа обучения – полное возмещение затрат, при проведении заявления будет создано дополнительное соглашение о расторжении договора и появится сообщение «Были созданы следующие объекты – дополнительное соглашение о расторжении договора, номер и дата документа ФИО обучающегося». Далее сотрудниками отдела отчетности, лицензирования и аккредитации на основании поданного заявления готовится приказ об отчислении по собственному желанию. После подписания и проведения приказа в системе 1С Университет заявление принимает статус на обработке в отделе платных образовательных услуг, если требуется расторжение договора, либо выполнено. В случае необходимости расторжения договора сотрудникам отдела платных образовательных услуг необходимо прикрепить отсканированное подписанное дополнительное соглашение о расторжении договора к заявлению. После этого статус заявления изменится на «Выполнено». При наличии обучающегося академической задолженности отчисление производится на основании представления директора института и письменного объяснения обучающегося. В этом случае в форме заявления будет отображаться вкладка «Академическая задолженность», в табличной части которой отображается список задолженностей. Также будет сформирована печатная форма объяснительной и появится сообщение «Есть академическая задолженность». При наличии удовлетворительных оценок будет отображаться отметка, дата занятия, тип ведомости, основная пересдача, в с миссии и ссылка на ведомость. В случае отсутствия ведомостей будет отображаться только наименование дисциплины, период контроля и вид контроля согласно учебному плану. Информация об академической задолженности должна быть проверена как сотрудникам учебной части, так и обучающимся на соответствие действительности данных в системе. В случае несоответствия данные некорректных ведомостей должны быть исправлены, а отсутствующие ведомости созданы. Сотруднику учебной части необходимо распечатать объяснительную, нажав на кнопки с изображением принтера, расположенной в строке заголовка программы. Откроется стандартная форма печати, в которой необходимо нажать кнопку «Печать». После распечатки объяснительной форму заявления можно закрыть, нажав на изображение крестика, расположенном в правом верхнем углу закладки. Появится сообщение «Данные были изменены». Сохранить изменения. Нажимаем кнопку «Нет». На любом из этапов до проведения заявления есть возможность его аннулировать. Для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку. Состояние заявления изменится на «Аннулировано», работа по подготовке и проведению заявления будет отменена.